Всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео радиоконструктор катушки Тесла с AliExpress. Поехали. Смотрим, что в комплектации. В комплектации у нас плата для монтажа. Как видите, выполнено очень хорошо, все подписано. Так что проблем со сборкой, я думаю, возникнуть не должно. конденсатор, резистор, светодиод, транзистор, лампочка для проверки работы катушки Тесла, выключатель, радиатор для транзистора, разъем для подключения питания, сама катушка, болты и гайки, которые будут служить ножками подставки и болтик для крепления радиатора для охлаждения на транзистор. Также в комплекте у нас поставляются принципиальные схемы с описанием на понятном китайском языке. Приступаем к сборке. Первым делом прикрутим транзистор к радиатору охлаждения. Для лучшей теплопроводимости воспользуемся хваленой термопастой JD900. Кстати, также купленную на AliExpress. Ссылку оставлю в описании. У данной термопасты в комплекте идет лопаточка для более удобного нанесения. Так как звук я накладываю уже после того, как все собрал и испытал, и сразу вам скажу то, что радиатор охлаждения на транзистор в комплекте, ну, достаточно посредственный. Транзистор греется довольно сильно, и я вам сразу советую подыскать радиатор помощней. Начинаем расставлять радиоэлементы на печатной плате. Как всегда, начинаем с самых небольших и заканчиваем уже более массивными деталями. Первым устанавливаем резистор, вторым у нас идет конденсатор, третьим устанавливаем светодиод и при установке не забываем соблюдать полярность. Длинная нога у светодиода это плюс. Полярность плюс и минус также обозначены на макетной плате, так что не ошибитесь. Если вы светодиод установили правильно, то коротенькая ножка должна смотреть на край платы. Далее устанавливаем транзистор с радиатором, после устанавливаем кнопку включения. У всех стараемся разогнуть ножки, чтобы радиодетали держались на своих местах. Далее устанавливаем разъем для подключения питания. На этом разъеме ножки достаточно массивные и их просто так пальцем разогнуть не удалось. Но ничего страшного, мы его просто будем впаивать в последнюю очередь перед самой катушкой. Теперь распаиваем все установленные радиоэлементы и последним делом будем подключать катушку. Сразу, чтобы не мешались, впаиваем и откусываем ножки. Здесь можете заметить, я сначала прихватываю одну ножку, потом повторно растапливаю припой и пальцем поджимаю деталь плотнее к печатной плате, чтобы монтаж у нас получился красивый. После того, как завершили основную пайку, проверяем, все ли у нас нормально припаялось. При необходимости еще раз проходим подозрительные места паяльником. Все детали впаяны и дошло дело до самой катушки. На катушке выводы с обоих сторон. Находим более короткий, проверяем, чтобы он был зачищен. Если не зачищен, то зачищаем. У меня он уже был зачищен. Это видно по более светлому окрасу. Далее аккуратно подпаиваем вывод катушки к макетной плате на свое место. Отверстие для него находится рядом со светодиодом. Припаиваем, придерживаем аккуратно катушку и саму печатную плату, чтобы не оторвать вывод намотки от катушки. Крепление катушки здесь никак не предусмотрено. Так что фиксируем катушку на своем месте при помощи термопистолета. Или любым подручным клеем, который у вас есть. Далее прикручиваем ножки на свои места. И одно отверстие для ножки находится среди радиоэлементов. Руками болтик туда устанавливать неудобно. Воспользуемся пинцетом. Все у нас собрано. В итоге получилась у нас вот такая конструкция катушки Тесла по питанию. В китайской инструкции можно проследить то, что питание этой катушки Тесла от 9 до 12 вольт. Ну все, переходим к испытаниям. На блоке питания у меня выставлено 11,9 вольта. И производим первый запуск. Как видим, все удачно. Светодиод у нас светится. И на втором выводе катушки на конце видно, что появился разряд в виде небольшой электрической дуги. Значит, все работает и собрали все правильно. Проверяем работоспособность катушки Тесла при помощи лампочки из набора. Как видим, при поднесении лампочка у нас начинает светиться, что говорит нам о том, что катушка работает. Ну, лампочка из набора, она маленькая, и ей не очень интересно проверять. Давайте возьмем лампы побольше. Одну иллюминесцентную лампу, Как видим, люминесцентная лампа начинает светиться при поднесении к катушке Тесла. Я специально стараюсь показать оба конца лампы, то что они никуда не подключены. И нашел я еще одну лампу от уличных прожекторов освещения на 250 ватт. Также видим, что при поднесении катушки Тесла инертный газ в лампе начинает светиться. Вообще, эта катушка Тесла может заставить светиться любую лампу, в которой есть инертный газ. Пробовал я к ней, подносил светодиоды, реакции нет никакой. Светодиод не светится. Ссылку на радиоконструктор катушки Тесла, как всегда, найдете в описании под видео. Также в описании под видео сможете найти ссылки на все инструменты, с которыми я работал в данном видео. А мне на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока.